По счетам 407.02.408.21 работать ЖКХ можно через налоговую и ФНС и Банк России, так как именно они заведуют регистрацией счетов согласно статьи 86 налоговый кодекс положение 311-п Банка России, приказ ФНС Россия 25.07.2012 года номер Ммб. 7-2, дробь 519, собака. И номер ММВ 7-14, дробь 292, собака. Иностранный буквы, к сожалению, не знаю. 23, дробь 05, 2014. В приказах ФНС есть приложение по формам бланков для открытия и регистрации счетов. Именно эти документы, надлежащим образом заверенных, вы должны затребовать в налоговой прошли ли регистрацию счета или нет, а также написать заявление в налоговую согласно приказу Генпрокуратуры номер 39. Он их касается на предмет нарушения ФЗ-115 о легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма управляющими компаниями со стороны управляющих компаний. Тут и выйдет связка налоговиков Банка России, чиновников администрации города и подконтрольных их родственникам управляющих компаний ЖКХ. В так называемых попрошайках, счетах, извещениях, которые приходят к вам каждый месяц от управляющих компаний, отсутствует подпись главного бухгалтера и печать организации, которая выставляет счет. В них должна стоять подпись главного бухгалтера. Согласно ФЗ-402 об учете и печать фирмы, расчетный счет, который указан в платежках, начинается с кода 407.02, а должен начинаться с кода 408.21, который является специальным банковским счетом. В данном случае, почему именно так должно быть? Согласно ФЗ-103, контрагент, кем является энергосбыт, обязан с вами заключить индивидуальный договор и открыть лицевой специальный банковский счет. Это не тот лицевой счет, который указан у вас в платежке. Он должен быть банковский лицевой счет, а указан абонентский лицевой счет. Что это значит? В положении Центробанка номер 579 от 27 февраля 2017 года указано, что у нас счет должен начинаться с 408.21. Это специальный банковский счет банковского платежного агента-поставщика. Иными словами, у нас в платежках должен указываться именно этот специальный банковский счет на основании договора. В платежках должен указываться именно этот счет. Именно этот счет, который начинается с цифр 40821, А указывается счет, который начинается с цифры 40702. Данный счет для коммерческих организаций является счетом оплаты за вознаграждение. Это означает, что внося свои деньги по платежкам, в которых стоит счет, начинающийся с цифры 407.02, люди отдают свои деньги на благотворительность. Все оплаты, проведенные по выставленному вам счету, начинающимся с числа 407.02, это ваши добровольные пожертвования – в пользу того, кому вы платите, но никак не оплата за ресурсы или за услуги. Отдавая свои деньги так называемым платежным поручением, вы занимаетесь благотворительностью. Вы вносите благотворительный взнос в интересах управляющей компании, то есть спонсируете их. Деньги, которые вы отдаете на оплату по извещениям, уходят куда угодно, но только не в счет оплаты коммунальных услуг и ресурсов, электроэнергию, воду, газ и тому подобное. Так как вам подкидывают в почтовый ящик бумажку, без подписи главного бухгалтера и без печати, без указания специального банковского счета, вы, по сути дела, пополняете кошельки олигархов, владельцев этих управляющих компаний, либо ресурсных компаний. Все эти счета являются транзитными офшорными, через которые происходит личное финансовое обогащение владельцев управляющих компаний. Важно! Каждый, кто производит оплату по счетам извещениям, выставляемым каждый месяц управляющих компанией и компаниями, поставщиками ресурсов, совершает преступление, так как попадает под действие ФЗ-115, о противодействии в организации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Если вас обязывают оплачивать попрошайки, так называемые счета извещения без подписи главного бухгалтера управляющей компании, ресурсной организации и без печати, то они, ук и ресурсная организация попадают под действие статей. 179. Уголовный кодекс. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. 163. Уголовный кодекс. Вымогательство. Это значит, что все управляющие компании, все энергоресурсные компании, выставляя вам такого рода бумажки, предъявляют вам оферту, которая является предложением которые вы либо акцептируете, соглашаетесь на сделку, либо не акцептируете, отказываетесь от сделки. Оплачивая по подобного рода счету-извещению, вы акцептируете предложение, то есть добровольно соглашаетесь на условия, выставленные в предложении. Акцептировать или нет оферту – дело добровольное. По логике вещей вы можете и имеете право не производить оплату, но они, управляйки и ресурсники, принуждают вас оплачивать по счетам. И вот тут-то начинается самое интересное. Когда вас начинают принуждать оплачивать, начинайте с ними общаться письменно. Ведите с ними переписку, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Вы им говорите, для того, чтобы произвести оплату по данному счету, прошу вас согласно ФЗ-402 о бухгалтерском учете «поставить» В документе, который вы предъявляете к оплате, подпись главного бухгалтера и печать вашей фирмы. Подпись должна быть только главного бухгалтера, не какого-то там контролера-кассира или зам, пом, зав, только главного бухгалтера. А для того, чтобы знать, как выглядит подпись главного бухгалтера, сделайте запрос в ту же самую управляйку, в котором затребуете данные на главного бухгалтера фамилии, имя отчества, номер приказа о назначении на должность, образец подписи. Для того, чтобы осуществить оплату за потребленную электроэнергию, потребуйте от них наличия договора. Потребуйте от них открытие специального банковского счета, начинающегося с числа 408.21, с указанием вашего индивидуального счета. Надо знать о том, что счет 408-21. И дальше следующие цифры. Должен касаться непосредственно только вас. Часто люди сталкиваются с тем, что от них требуется предоставить акт сверки об уплате услуг ЖКХ, не только свет, вода и газ. Мы рассмотрим на примере электроэнергии. Говорят, дайте данные. Где вы можете взять эти данные, если с банка вам дают чек об оплате на бумажке, которая и года не служит, бывает пару месяцев. В таком случае вы, как добропорядочный плательщик идете в банк за выпиской со счета и говорите «Я вам по вот этой вот бумажке оплачивал на протяжении 20-30 лет. От меня потребовали предоставить подтверждение всех платежей за последние три года. Часть у меня есть, а часть нет. Вы можете дать мне выписку? Я же оплачивал». А вам сотрудники банка скажут «Нет, не можем, так как это не ваш лицевой счет». Это счет оферты. Это означает, что вы никогда не сможете узнать, какую сумму вы перевели и куда она пошла. Оплачивая по выставляемым вам счетам извещением, вы добровольно и безвозмездно пополняете счета хозяев частных коммерческих фирм, которые называют себя управляющая компания или компания по поставке ресурсов. То есть, производя оплату по выставленным счетам извещением, вы пополняете карманы хозяина частной коммерческой фирмы. Деньги, которые вы оплачиваете за электроэнергию, уходят в их карман и точно не идут на погашение за ту электроэнергию, которую накрутил счетчик. Более того, если они укажут счет, начинающийся с числа 408.21, то когда вы придете в банк, они должны показать, что этот счет именной, то есть открыт на ваше имя. Важно! Счет, начинающийся с числа 4821 не может быть у всех одинаковый, потому что он индивидуальный. Надо взять и сравнить свои счета, указанные в попрошайках, со счетами, указанными в попрошайках у соседей. Более того, данный счет является условием для заключения договора со всеми потребителями. Если на ваше имя в компании открыт лицевой счет, он в обязательном порядке должен пройти регистрацию в налоговой службе, и налоговая служба контролирует, сколько вы денег внесли и сколько из этих денег было произведено отчислений по налогам и иные затраты. Почему управляйки ресурсники этого не делают? Они не являются баланса данных ресурсов поэтому у них нет документов, подтверждающих право собственности. Мы не являемся потребителями, мы являемся пользователями ресурсов. Мы не потребляем жизненно важные ресурсы, мы ими пользуемся. Управляйки и ресурсники нам всего лишь оказывают услуги по доставке. Управляйки и ресурсники не являются поставщиками, так как они не являются собственниками этих ресурсов. Управляйки и ресурсники нам не товар поставляют, они оказывают услуги по транспортировке, то есть их задача – обеспечить непрерывную подачу всех ресурсов. У ресурсников и управляек нет товара, которым бы они обладали на правах собственности, и нам его бы продавали на основании каких-то договоров. У них нет ничего, поэтому они, зная, что мы советские граждане, привыкли за все платить без требований обоснований, выставляют нам вот эти счета, учитывая, что мы, юридически слабое звено, не понимаем тонкости оформления этих документов, начинаем оплачивать. До 90-х годов в СССР себестоимость электроэнергии была 2 копейки за киловатт. Мы платили 4 копейки за киловатт. 2 копейки уходило на обслуживание. Поэтому мы честно платили 4 копейки за киловатт. Учитывая, что СССР жив, есть Госбанк СССР, действует Конституция СССР. Настоятельно рекомендуем пройти на официальные сайты, предоставляющие информацию по нормативно-правовым актам и самостоятельно проверить данную информацию. И даже более того, пойдите к нотариусу и попросите нотариуса найти на сайте, который является официальным ресурсом для размещения нормативно-правовых актов, найти информацию о Конституции СССР. Затем попросите нотариуса удостоверить факт того, что Конституция СССР действует, и зафиксировать данный факт нотариально. Пройдите на официальный сайт Банка России и убедитесь в том, что там размещены данные об официальных курсах Госбанка СССР. Как вы думаете, почему на официальном сайте Госбанка России размещаются официальные курсы Банка СССР? якобы несуществующего государства. Если СССР распался и его не существует, то с какой стати на официальном сайте Банка России размещают официальные курсы Госбанка ССР? Может ли у несуществующего государства быть собственный банк? И если Госбанк СССР существует, а официальные курсы Госбанка ССР признаются Банком России, то, делая вывод, когда нам говорят «Вы жулики, не хотите платить за то-то и то-то», мы отвечаем «Мы готовы платить на законных основаниях. Есть Госбанк ССР. Откройте нам лицевой именной банковский счет и мы будем платить в Госбанк ССР по четыре копейки за киловатт, так как на данном этапе изменений по тарификации с 1991 года по сегодняшний день не производилось». Как были те тарифы копеечные, так они и остались. Что произошло? Через средства массовой дезинформации нас ввели в заблуждение. Товарищи, которые навовсе не товарищи, узурпировали жизненно важные ресурсы и через подконтрольные им СМИ начали втюхивать факт, что якобы они теперь являются владельцами этих ресурсов. Через частные фирмы под названием «Администрация города» причем во всех городах, через департаменты городского хозяйства и одобрение местных законодательных советов, либо городских советов депутатов, либо одобрены тарифы, индексирующие постоянное повышение. Как это делается? Делается заявление «Целесообразно поднять тарифы на 20%». И то не сейчас, а через полгода. По сути дела, они офертуют вам свое предложение – а вы принимаете его, потому что молчите. Промолчали, значит приняли. Дальше вам приходят платежные извещения. Поначалу они приходили копеечные, но с каждым годом все повышались и повышались. Сейчас приходится оплачивать в среднем от 3 до 8 рублей за киловатт. А с нового года 2019 тарифы планировали поднять в 2, в 3, до 6 раз. То есть каждого россиянина, собираются принудить платить за электроэнергию от 12 до 30 тысяч в месяц. С чем связано подобное повышение? Чубайс сказал, надо поднять тарифы в 6 раз. Не на 50%, как планируется после Нового года, а в 6 раз. Это связано еще и с тем, что межбюджетные трансферты им прекратили. А для самофинансирования раздутых штатов в управляйках и ресурсных компаниях они собираются по тришку раздирать со всего населения. Основная цель – за долги 30-50 тысяч, максимум 200 тысяч рублей, и лишить вас единственного жилья. Человек не распознает фактор среды. Мы привыкли думать так, раз мне поставляет электроэнергию, газ, воду, значит это принадлежит им. Значит, я должен платить. Соответственно, человек чувствует себя виноватым и готов к репрессивным мерам со стороны управляек, ресурсников, банков и карательных органов. Чтобы не было этого ощущения, посмотрите все ролики, которые записал Ленур Усманов по вопросам повышения правовой грамотности. Скачайте шаблоны бланков заявлений, заполните их, отправьте их всем ресурсным компаниям, и задайте им вопросы. Предоставьте документы, подтверждающие распад ССР. Предоставьте документы, подтверждающие передачу с баланса ССР на баланс РФ, имущество и все жизненно важные ресурсы. Предоставьте документ, как РФ вам, компаниям под названием Энергосбыт и Водоканал, передал имущество со своего баланса. Предоставьте договор, заключенный между мной и вашей компанией. Даже если договор есть, согласно ФЗ-103, согласно положению Центробанка, они, управляйки, должны открыть на вас специальный лицевой банковский счет, начинающийся с кода двадцать один. Все платежки должны предоставляться за подписью главного бухгалтера, заверенной гербовой печатью фирмы с указанием реквизитов ННН ОГРН. Важно! Между предпринимателями при заключении финансовых сделок все перечисленные атрибуты обязательны. Почему во взаимоотношениях между физическими лицами и организациями, управляйками-ресурсниками, основанными на якобы денежных отношениях, нет перечисленных атрибутов? Почему в платежках, которые вы получаете от управляйки ресурсников, отсутствует подпись главного бухгалтера и печать фирмы? Почему в платежках, которые вы получаете от управляйки ресурсников, указан транзитный счет? Причем данный счет в кодировке счетов является счетом пополнения в интересах фирмы, как добровольный фонд. Почему в платежных поручениях, которые вы получаете от управляйки ресурсников, поставлен код валюта 810? если на территории РФ он давно отменен с 2004 года и имеет хождение только код валюты 643. А потому, что в постановлении правительства РФ номер 259 Н о межбюджетных трансфертах всем управляющим компаниям, которые обслуживают советских граждан, им были выплачены и выплачиваются все средства за обслуживание. Как это реализуется? В компаниях типа «Водоканал» и «Энергосбыт» В каждом городе, свои названия подобных компаний, есть штат работников. Чтобы обслужить город, необходимо определенное количество денег на топливо, на зарплату, на нужды для обслуживания сетей. Они обслуживают сети и поддерживают их в рабочем состоянии. Отключать вас от жизни на необходимых ресурсов они не имеют права. УК и ресурсники являются обслуживающим персоналом, организациями, которые обслуживают но они не являются собственниками ни коммуникаций, ни инженерных сооружений, ни сетей. Рассмотрим на примере лесхозов. Лесхоз создан для того, чтобы следить за состоянием лесных массивов, но он не имеет права ни на землю, ни на сам лес. Право принадлежит народу. Лесхоз – это организация, которая обслуживает деревья. В 1991 году лесхозы, созданные в СССР старого формата, были преобразованы в управляющие организации, задачи которых входила обеспечить целостность леса, вырубку сухостоя, посадку новых деревьев. Лесхоз не является собственником деревьев и земли на этой территории. То же самое все ресурсные компании не являются собственниками и балансодержателями этих ресурсов, так как нет ни одного документа, подтверждающего, что коммуникации, веренные в управление ресурсным компаниям, принадлежат им. Нет ни одного документа, ни у одной ресурсной компании, подтверждающей право собственности на коммуникации. Инженерные сооружения, сети, лэпы, провода, турбины, подстанции были переданы этим компаниям. Все, что сейчас происходит в нашей стране, происходит потому, что с 1991 года нам сказали, вы теперь не только проживаете в своих домах, но и можете стать собственниками этих квартир и получить документ на право собственности. Заметьте, право собственности, но не в собственность. Огромная разница между этими понятиями. И в этот момент, когда люди занимались оформлением прав на свое жилье, в котором они проживали, на условиях, что никто это жилье может отобрать, Мошенники начали незаконно приватизировать все энергоресурсные компании, заводы, фабрики и в том числе пароходы. А далее в какой-то момент настали ставить перед фактом, что якобы тарифы дорожают. Налицо картельный сговор, который привел к тому, что сотрудники полиции на побегушках в интересах энергоресурсных компаний вместе с судьями мировых, районных и городских судов вместе со средствами массовой информации производят политику социального геноцида в отношении населения. Представители СМИ создают репортажи, в которых пытаются опорочить людей, говоря о них «Смотрите, он не плательщик». «Не существует никаких нормативно-правовых документов, дающих им право вас отключать». В статье 7 Конституции РФ прямо написано, что они обязаны создавать социальные условия. Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие. Есть решение Верховного суда, в котором сказано, что запрещено отключать потребителя за долги в сфере ЖКХ от жизненно важных ресурсов. Помимо этого, есть еще ряд уголовных статей, которые они нарушают и попадают под действие этих статей. Сотрудники полиции, которые участвуют в этом преступном сообществе, либо не понимают, либо в сговоре в теме, в доле, так как отсутствуют какие-либо документы, дающие право ресурсным компаниям отключать человека от электроэнергии, к примеру. Как это должно быть по закону? Должно быть решение суда. На основании решения суда делается акт. Акт передается гражданину. Но на практике нет ни акта, ни решения суда, потому что ни один суд не вынесет преступное решение. А те суды, так называемые мировые, в том числе городские суды и районные, не имеют права влазить во взаимоотношения между коммерческими организациями и физическими лицами, потому что в данном случае – когда речь идет о хозяйственных, коммерческих взаимоотношениях, которые выясняются исключительно только в арбитражных судах. Поэтому ни мировой судья, ни судья районного суда, ни судья городского суда не имеют права принимать к рассмотрению и в производство подобные дела, ссылаться на Гражданский кодекс или на Жилищный кодекс, тем паче на постановление правительства 354, который они так любят использовать, причем в урезанном формате, упуская пункты 3.19 «Положение условия заключения договора». Должен быть договор с указанием места, даты и времени заключения договора. Все так называемые судьи, которые вынесли решение в интересах управляющей компании взыскать долги за ЖКХ, совершили двойное преступление – это может быть оспорено и должно быть оспорено. Любая ука, даже если пойдет в арбитражный суд, то первое, что услышит от судьи, «Ребята, а вы являетесь поставщиками ресурсов?» А они не являются поставщиками, потому что продавать ресурсы может только собственник, а у них нет правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности. А если они утверждают, что они собственники – то они должны предоставить документы, как с баланса СССР на баланс РФ, а с баланса РФ на баланс фирмы, УК или ресурсной компании, были переданы все ресурсные коммуникации, инженерные коммуникации. У них этих документов нет. Договор. Есть ли у вас договор с ответчиком? Тоже нет. Есть ли специальный банковский счет, посредством которому будут производиться легальные зачисления денежных средств? согласно положения ЦБ 3.579, в котором сказано, что номер счета должен начинаться с 408.21. Все платежки обязательно должны быть с подписью главного бухгалтера, согласно ФЗ-402 об учете и с печатью фирмы. Ни одна управляющая компания не может предоставить документы ни по одному из перечисленных пунктов, ни один документ Абсолютно.